итак всем привет мои дорогие друзья сегодня с вами снова скайзакит и я бы хотел вам показать мод такой э, называется я, ну как всегда я не помню как как без этого жить а. в общем то он добавляет вот такую вот руду вот такую вот видите руду С помощью этой руды мне вот можно делать э, опять же ну это конечно небольшой мод только добавляется вот это одно и все вот только такое. Из него можно сделать вот такую вот броньку. А, кстати, прикольная броня получается, мне кажется. Войдем в геймонд вам. Ух ты, какая! Она жить же, желез, как железная, офигеть! Что, давай! Давай! Ты кто такой? Офигеть! Офигеть! Поучай! Ты тоже ух ты с первого раза. А так, ладно, первое испытание он прошел. Первое испытание он прошел. Так, вот так, вот зачет. Да ты, что будешь делать, -то, а? да? Так, давайте. Да вы вообще смотрели? Вот так все. Вот так вот мы с ними поговорили. Офигеть! Думаю, ну, здесь очень, да, быстро вырастима матч, все будет. Офигеть! Я офигеваю. А, а вот у нас Шекирка есть. Она вообще еще за одного манит. Мне кажется, неплохо, очень, кстати, даже неплохо. Так. Ну, это вообще будешь я не знаю, что он добавляет. Появляется вот такая вот труда во время того, как мы... ломаем, давайте. Я вам это продемонстрирую. Гейм-мод 1. Ой, гейм 2. Ой, да. ⁇ -мо ⁇ Ай-яй-яй, что-то такое. Um, так. 0,2, да, да. все. Так, вот видите, у нас вот такая вот получается, кстати. Она выглядит как алмазы, только синенькие. Сейчас мы попробуем, кстати, кое-что сделать. Я хотел вам показать мод на кольца, но они у меня не пошли почему-то. Ну, в общем, у меня, конечно, идут моды, но я не знаю почему, но не все. Так если вот так вот, вот нет. А так, не вот так вот, в общем, крафтится все, но ну, как и обычно. А то вам спасибо за внимание. С вами был SkyZakit. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Э -э, ждайте новых модов. Ну да, и всем удачи, всем пока!